Третий, очень интересный и практический способ зарабатывать. Да? Зарабатывать, я называю здесь, этот способ – это продающий комментарий. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы когда-то раньше с таким определением, как продающий комментарий? И знаете ли вы, что это значит? Так, Елена Пашкова нет, Ирина Савкова нет, да, да, остальные как, Вера Сердобинцева нет, так, хорошо, догадываюсь, Андрей Горбас нет, Отлично. Ну, угу. Амина, нет, не сталкивались. Хорошо, смотрите, мы с вами очень часто в интернете сидим в соцсетях, да, партнерка, нет, это не партнерка, а легко, считать. хвалить под заказ, нет, нет, Татьяна. нет, мы не будем заниматься хвалить под заказ, это я не считаю экологичным, то есть хвалить надо просто... Нет. Что такое продающий комментарий? Смотрите, мы очень часто с вами бываем в соцсетях. Да? Вот напишите, пожалуйста, раз в день вы заходите в соцсети, что-то читаете, что-то слушаете? Да? Нет? Кто заходит? Есть Елена, Ирина. Так, еще кто вот заходит в соцсети, либо в другие какие-то ресурсы, раз в опять день. Так, замечательно, Татьяна Давыдова тоже. Угу, угу. Замечательно. А смотрите ли вы фильмы какие-то через э, интернет? Да, где снизу есть, оставьте свой отзыв, комментарий. Так, замечательно. Есть люди в наше время, которые читают в интернете интересное и полезное. Так, фильмы не смотрят. Угу. Очень хорошо. насколько часто вы пишете что-то под тем, что вы прочитали. И если пишете, то по какой причине? Вот вы прочитали статью, она вам понравилась. Вы оставите свой отзыв? Статью, заметку, пост, картинку. То, что вас сколыхнуло, вам понравилось. Либо вообще категорически что-то вам было неприемлемо, вы не согласны с автором. Фильм о статье. Елена, обязательно. Так, Ирина оставит. Ну, Ирина оставит... Кто, Ирина, знает, что такое комментарий, если очень понравилось, да, редко, если очень задело, угу. еще, часто поддерживают друзей, так, тоже хорошо, угу. так замечательно, смотрите, а знаете ли вы, что комментарии, это есть, не что, иногда, если всколыхнет и заденет, угу. смотрите, когда вы пишете Статья произвелась в напишении. А скажите мне, пожалуйста, когда вы пишете комментарий, какова цель того, что вы пишете? Вот что вы в нем хотите сказать? Для чего этот комментарий нужен? Только для того, чтобы что сделать? Вот что вы проявляете комментарием? Порыв в душе, поблагодарить за полезность, свое мнение. Угу, хорошо. Проявить солидарность, чтобы люди прочитали. О, смотрите, сколько всего много. да. То есть уже есть порыв в душе, это одна составляющая. Да? Это эмоциональная, я вам подсказываю, составляющая. Да? То есть вы проявляете свои эмоции поблагодарить, другая составляющая, это благодарность, тоже очень важно, то есть вы что-то получили от человека, да? и вы ему благодарите его, то есть не просто взяли, а отдаете, когда вы отдаете, вы снова освобождаете свои руки для того, чтобы снова вам мир прислал нужную информацию, ту, которую вы сможете использовать в своей работе, в своей жизни, то есть поднять свою ценность таким образом. Свое мнение говорите, так… Сво ⁇ мнение ⁇ это тоже эмоция идет, солидарность с автором, это тоже благодарность идет из разряда, чтобы люди прочитали. А вот Елена уже вам сказала, смотрите, чтобы люди прочитали. Елена, а вот чтобы люди прочитали, что именно? Подтвердить свои... чтобы люди прочитали, что именно люди должны прочитать. Если вы в этом комментарии скажете свое мнение, что именно люди там прочитают. Я вам подскажу, смотрите, когда мы пишем комментарий, мы еще продаем себя. Как бы это для некоторых коряво, может быть, неприятно не звучало, да? Потому что когда-то для меня слово "продаю себя", но, ну, так звучало не совсем для меня комфортно. На данный момент я отлично понимаю, что чем бы мы ни занимались, мы всегда продаем что-то свое, да, либо экспертность. Как чаще всего это экспертность, либо свои эмоции, либо вот свой интерес, да, либо свою благод. Но мы всегда что-то продаем, мы отдаем. И когда мы пишем комментарий, комментарий это фактически вы показываете, кто есть вы. И любой комментарий, он вас продает, показывает. Являетесь ли вы экспертом в этой области, либо нет? Потому что человек, который является экспертом, он сразу увидит, разбираетесь вы, либо просто написали комментарий, чтобы это считалось. Если вы показываете свои эмоции, вы показываете, насколько востребована эта тема. Приятно, неприятно, не имеет значения. Любые эмоции, плюс и минус, показывают востребованность данной теме. Да, говорят, черный пиар очень часто используют. Это не наша дорога, но это есть. И плюс эмоции положительные, и минус эмоции – это тоже пиар, это тоже продажа. Какая задача продающего комментария? Что мы с вами будем делать? Как мы с вами будем это учиться? А учиться мы начнем прямо сегодня, прямо сейчас. Итак, когда вы пишете комментарий с сегодняшнего дня, те, кто хотят действительно стать экспертом в определенной области – вам при написании комментария надо учитывать, первое, цель его написания. И второе, те задачи, которые вы ставите перед этим комментарием. Цель у вас идет в одном да, предложении, она может быть одна, их не может быть больше, а задач может быть несколько, но ну, не больше пяти. И предлагаю вам такую небольшую игру сейчас вы можете перейти на свои аккаунты и написать свой комментарий, продающий комментарий, по тому, что вы уже услышали на нашем вебинаре. Овещаем мы уже, слава тебе Господи, больше полтора часа, да, очень много интересных фишек, да, на нашу страницу, там, пожалуйста, Наталья, спасибо, Наташ, есть вот страничка, там есть соцсети, и эти комментарии будут идти сразу там. Хочу оговориться, я не призываю вас писать, я участвую в такой конференции, я вот сейчас, вот давайте все поставим там плюсы, да, нету такой задачи. Продающий комментарий – это тот комментарий, который будет характеризовать вас. И, первое, вы продаете того, кого вы комментируете. Второе, вы продаете себя как специалиста. Третье, вы соблюдаете экологичность. Ссылки на какие-то ресурсы свои, реклама чего-то своего – ну, это просто неадекватность, да, мы с вами это понимаем. Это показывает вас как очень не специалистов а в, в своей области. Потому что, во-первых, экологичность, во-вторых, водяное перемирие. Все мы участвуем в каких-то мы есть где-то лидерами. Я, например, могу про себя сказать, я работаю, работала и есть у меня большая структура в МЛМ-компании, я владелец компании своей, пятый элемент успеха, я работаю как тренер. Но это не говорит о том, что когда я где-то кого-то комментирую, я пишу свою компанию, рассказываю, какой у меня замечательный продукт. Есть разница, когда пишут Ой, очень все так понравилось, вы вот такая вот умница, красавица, в общем, в общем, все хорошо у вас было, большое вам спасибо. Вы знаете, очень много воды и ни о чем. да? По сути, ценность такого ктария ноль. Такой коммент не делает чести. Это, ну, в принципе, дети могут так написать, да? Ценный комментарий – это то, в котором есть конкретика. Что именно понравилось? Второе. Что я буду использовать? Вот конкретно вот это понравилось, вот это буду использовать. Например. Вот когда я слушаю Наталью Теренкову, мне всегда хочется сказать, Наташ, очень большое спасибо за позитив, за то, как ты точно все раскладываешь по полочкам. И э, в основных способах заработать деньги здесь и сейчас меня очень заинтересовала тема. Дальше я сообщаю ту тему, которая меня заинтересовала. И говорю, потому что у меня в этом есть опыт. Опыт выступлений, опыт в организации, хорошо знаю пока, То есть в рамках разумного. И если еще говорить о Наталье, мне очень импонирует то, как она ведет, как она рассказывает. Мне нравится, как у нее поставлен голос. Ее очень приятно слушать. По этим комментариям, я принципиально вам очень точно не говорила, хотя у меня на Наталью есть свой шикарный отзыв. По этим комментариям мы обязательно, те, которые будут в течение нашего занятия, проведем небольшой конкурс. И лучших три продающих комментатора, лучших три автора будут обязательно награждены. А какие призы вы узнаете в конце.